Ой, вот в чате какие-то арабы разговаривают. Такое ощущение, как бы будто... ты. А, смейся, смейся, Ю, смейся. Ты меня доведешь, я тебе куплю блок. Как он называется, этот блок? Привет, который. Привет, слышно? О, здорово. Нифига привет. у нас с разговаривает. Ты в прямом о, эфире, о, мы тебя блин, знаешь, до что знаешь? до Челик доведем. должен быть из Майнкрафта, который орет, типа, ааа, ты разговариваешь. Дурацкий. как зовут? А то у меня это, Ники маленький. Не видно. Ой, ой, ой. Добро пожаловать, как говорится. Ой, ой, ой, ой, ой. У меня два челика, помогите, спасите, оружия нет. А мы сами еще... Оружие! Нет. У меня только Тайп, но как-то как далеко с ним пойдет. Оля, оля, оля, оля, оля, оля. у меня для тебя подарочек. Ого, за мной трое гонятся, вообще. -то. Что делать? И патрон нет. А, за мной четверо бэггера, да? меня пятером просто окружили. А, да что? Мы туда не пойдем, значит. Туда и там вообще капец. Жесть! Watch it, watch it, watch it. Лечу, лечу, лечу! Мне главное оружие дать. И доните кто-нибудь наверх оружие. Понятно. Это злуд. Как -то -то... Злуд -то? звук. Как-то я его с пистолета ага. заберу? чем он? Че? Че? Че? Че? Ты еблища-то раскатал, я хуяю, хе нихуя хрюкала, как власяньо, хе Они вдвоём на меня агрятся, они вдвоём... Пацаны, ну вы чё такие душные, вы чё вдвоём на меня? Ну хорош, хорош агриться-то на девчонок а? Идите отсюда. Я же еб... сказал, заберу. Уходите. Умеете, могёте просто. Ну, слишком вообще-то звук не этот реагент по-моему, по-моему. Хорош! Напомним, деда пожилым. Ух ты! Хорош! Лучший! Вообще молодец. Ай, не поклоняйся, если да. <связь> ага, еще один тоже. Значит, еще кто-то есть у них. <связь> Тихо. Ага, вон он. Оля такая зенька? Ну это было очень легко. Ой. Ой, сзади, сзади, сзади, сзади сзади. По зпа зпа, по Ой, боже мой, сколько Ой. их тут еще тут со всех сторон. Уходи. У меня на пальчике намокли. Да. Блин, не перезарядился. Мы с Антохой будем жить. Мы с Антохой будем жить. Главное, чтобы сливочек поздался на шоколад. Два, один, летс гоу! Ой-ой-ой, смотри, как он хорошо стоит. Ты его заберёшь в какой-нибудь потенциал. Этого сиреневого этажа заберёшь сливок. Да, это было легко. Лучший. Ух, я живу! Повезло, что звудку зл умер. Нихуя своя, блядь. Въебал, блядь. <пишут> Пишет внук. Вот так внук в деда верит. Вот так внук в деда верит. Спасибо мне. Там у вас Я человек убью. бежит. А, прикольно. Два. Все, пора в... <смех> Два. <смех> Просадил одного. <смех> наверху, наверху он там. Блин, метка, уберись. Снайперы что, где-то слева. Да-да-да. А, ты сверху касаешься. ты -то переживаешь тогда? Думаю, у меня где-то попадали, какая уже. Ну, и <соц> и шел вообще угу. Он вообще Он за дом ушел. За Куда успел? Меня уже только что видела Так я и говорю, все пора за спорт. Кому? Мне. Ну, Мне. Да. Кстати, у нас на том дропе челюти. Вот на этом. Ух, что это было вообще?